Все вы знаете про компанию Vaporeza. Они прославились огромным количеством различных крутейших девайсов. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим про одно из них. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про их новую подсистему под названием Lux PM40. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели есть логотип компании, название девайса и девайс в том цвете, что ждет нас внутри. А на противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Первым делом нас встречает фирменный конверт с инструкцией и гарантийным талоном. Под ним расположился люкс PM40 с предустановленным картриджем без испарителя. Правее от него лежат два испарителя на сетке на 0,6 и 0,8 Ом и еще один запасной картридж. В нижней части коробки спрятался кабель USB Type-C. Корпус мода выполнен из металла и пластика. Производитель наградил нас аж пятью различными расцветками, но меняться будет исключительно цвет и рисунок вот этой вот боковой панели. Основной цвет девайса будет всегда одинаковый. На лицевой панели расположилась довольно большая и удобная кнопка Fire. На противоположной стороне от нее находится рычажок регулировки обдува. На боковой грани находится дисплей со всей необходимой информацией, такой как заряд аккумулятора, выставленная мощность и сопротивление на испарителе. В самом низу под экраном находится разъем USB Type-C с током заряда в 2 А. Внутри люкса находится аккумулятор объемом 1800 мАч, что для такого типа девайсов очень много. В верхней части разместился картридж, и о нем мы сейчас подробнее поговорим. Объем у картриджа 4 мл или же 2 мл в европейской версии. Работает он на сменных безрезьбовых испарителях. Заправка происходит через клапан. Для того, чтобы к нему добраться, нужно аккуратно снять черный мундштук. В плане функционала здесь все очень просто. В моде есть один единственный режим – VariWatt. Мощность настраивается путем троекратного нажатия на кнопку Fire. В конце ролика я могу смело посоветовать данный девайс как пользователям со стажем, так и новичкам. Он обладает огромным аккумулятором в 1800 мАч, настройка мощности, настройкой обдува и очень вкусными испарителями на сетке. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.